Всем привет Сегодня я играю на курсе Против Сейчас посмотрим против кого Против черных перчаток И вы знаете, я проиграю Я еще недостаточно опытен Для того, чтобы выигрывать Каждый матч Против на курсе. Ну, что сделать, если он стоит и перезаряжает свои скиллы? Половину здоровья я снес. Шестьдесят процентов, шестьдесят пять, пять процентов осталось, точнее десять. <связывая> <связывая> я умер. Я интересуюсь, сколько. А я интересовался, убил, убил ли я его? противника 14 лёдов салф спасибо за просмотр